всем привет ребят сегодня опять пробуем прошивку на весту спорт но уже обновленные некие там калибровочки покрутил так чтобы она была более комфортная на малых нажатиях педали ну на таких как бы переходных режимах но при этом а на больших дроселях, ну, на больших нажатиях на педаль, она как бы дубасила нормально. Но мы сейчас не проверим, что она дубасит или не дубасит, потому что, во-первых, шипы ну, высохло у нас, езжал резину, опять же, зацепа нету. И проверили момент того, когда одновременно работаешь педалью газа и педалью тормоза. То есть, если нажимаешь педаль газа и при этом второй ногой нажимаешь тормоз на короткое время он дроссель как бы не отрубает ну так по моему было да он сразу на маленьких у... оборотах не отрубил да ну я думаю что на коротком касании а на более длинном касании уже все он как бы оставляет по моему те же обороты ну тот, тот же дроссель как мы ехали но не дает уже никак его регулировать то есть давишь педаль газа глубже ничего не происходит пока не отпустишь педаль и опять не нажмешь ее то есть надо вот эти моменты будут посмотреть потому что многие вестоводы на спортах любят одновременно работать и газом и тормозом так вроде едет неплохо но общем, плавнее да стало вот. и, ну, когда особенно на треке выезжаешь, там одновременно приходится и подтормаживать, и газовать, то есть на, при нажатом э, газе. Но это как бы э, в спортивном режиме это не получится нормально, потому что придется отпустить газ, опять нажать, то есть смысл тогда. Э, попробовал я Диме написал, разработчику редактора, чтобы он э, посмотрел, есть ли там эти калибровки, которые полностью отрубают этот режим, ограничения момента если он найдет, то это будет очень кайфово тогда можно будет выключать этот э, ну, то есть э, эта проблема не будет э, Вот. Э, либо есть еще там некие калибровочки но их потом я попробую как-нибудь, может быть они помогут так что э, в дальнейшем посмотрим да, равномерно, как бы, нету вот этих, каких-то переходных режимов, когда вот на предыдущей, правильно Алексей сказал, что до 2 500, да, это говорил, как бы одно, а потом как бы пинок был. Сейчас этого нет, он говорит, пропал, так что это большой плюс. Ладненько, так что будем мы еще продолжать работу над прошивкой на спорт. и ее сделать более динамичной, но при этом как бы более комфортной. Но, опять же, я думаю, когда ты уже резину поставишь, там уже будем испытания да, такие и... более агрессивные проводить можно, чтобы не жалеть резину, потому что здесь все таки шип неохота, чтобы они повылетали. Так что, ребят, не забываем ходить под видео, там ссылочки drive контакт ну, общаемся, там в общем пишем по комментарии лучше там писать, потому что в основном я сижу там. Ну, можно, конечно, и на Ютубе, но на YouTube времени не хватает. Ходим, опять же, по ссылкам, подписываемся, ну и жмем колокол, чтобы приходили новые ну, оповещения о новых видео. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.